Я теряю тебя по глоткам, по кусочкам Всюду ясного я, будто я одиночка Ты уходишь, и все, что было Только сердце мое остыло, остыло па -папа. Ты уходишь, и все, что было Только сердце мое остыло ты уходишь опять, не спеша, незаметно Потидаешь меня, ты мой дворик монетный Улетаешь, и путь твой трудный Отмеряешь шагами секунды, секунды Папа, па, -па Улетаешь, и путь стоит трудный Отмеряешь шагами секунды но я встану опять, не спеша, незаметно, Не могу не дышать. Это пыль умонетной, сдуну, пепел и потоскую, Где тебя мне искать, такую, такую. Па-па-па, сдуну, пепел и потоскую, Где тебя мне искать, такую.